Личный состав ГУВД Бишкека во время международного саммита Шанхайской организации сотрудничества с 10 июня перешел на усиленный вариант несения службы. Из числа сотрудников СКМ, ОБДД и ООН ГУВД созданы отдельные круглосуточные мобильные посты. В милиции просят жителей и гостей столицы при возникновении угрозы безопасности граждан, обнаружении подозрительных людей или предметов, незамедлительно обращаться к ближайшему сотруднику милиции, а также сообщить по номеру 102. Саммит глав государств стран ШОС пройдет в Бишкеке 14-15 июня. Запланировано участие президентов России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. От государств наблюдателей планируется участие глав Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии. Во время проведения саммита глав государств, членов ШО, сотрудники ГОБДД будут нести службу в усиленном режиме. На данном мероприятии по обеспечению безопасности дорожного движения задействовано около 1000 сотрудников. В Бишке ичуйской области в момент проезда делегации и проведения мероприятий дороги будут частично перекрываться. Будут задействованы 12 эвакуаторов, автомашины остановленные в неустановленных местах и без присмотра будут эвакуированы. В связи с важностью проводимых мероприятий ГОБДД просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Накануне в столицу прибыли артисты Центрального театра оперы и балета Китайской Народной Республики для участия в постановке оперы «Манас». Первое выступление артистов состоится уже сегодня. Мероприятие приурочено к приезду лидера Канерси Димпиня в Кыргызстан на саммит ШОС. Примера оперы пройдет в Кыргызском театре оперы и балета имени Малдыбаева 11-12 июня. В первый день оперный спектакль посетят члены правительства, госорганов и ряд депутатов. Также от имени президента Кыргызстана артисты Китайского театра будут награждены. Вице-премьер-министр Алтунай Умурбекова провела совещание по вопросам обеспечения безопасности детей во время летних каникул и профилактики суицида среди несовершеннолетних. Она подчеркнула необходимость привлечения общественности к вопросам безопасности детей использования всех имеющихся площадок, включая социальные сети и средства массовой информации, где должны транслироваться социальные образовательные ролики и заставки с предупреждением о мерах безопасности, чтобы их увидели как родители, так и дети. Вице-премьер особое внимание обратила на проблему подросткового суицида, где основными причинами суицидов, которые заставляют детей совершать суицид, являются ссоры с родителями и родственниками. Отсутствие понимания и внимания со стороны взрослых – несчастная любовь. В этой связи, по ее словам, нужно активизировать работу горячей линии 111, чтобы дети в случае необходимости знали, куда звонить и могли получить квалифицированную, в том числе и психологическую помощь. Специалистам экологической и технической инспекции поручено проверять все места отдыха и развлечений детей, чтобы не повторился случай в городе Балыкчи, где порыв ветра перевернул надувной батут, в результате чего пострадали дети. Было предложено привлечь органы местного самоуправления и проводить сходы с населением по проведению разъяснительной работы с родителями о мерах безопасности детей. Кроме того, осуществлять рейдовые мероприятия вблизи мест отдыха детей. У каждого поколения свои герои для жителей Раванского района лицом целой эпохи является Санта-Латхан Юсупова, первая женщина-механизатор, комбайнер-хлопкороб, героиня социалистического труда, слава о которой гремела по всем 15 республикам СССР. Сегодня на родине героини соцтруда по случаю ее 90-летия открыли памятник. На открытии побывали и наши корреспонденты. Это памятник героине труда Санталатхана Юсупова, и сегодня его открывает в ее родном селе в Араванском районе. Открытие собрались не только односельчане, жители других сел Араванского района, представители властей, народные депутаты, которые отметили трудолюбие Санталатхан Юсуповой, по сей день пример всем. Такие люди – это лица нашей эпохи. Араванский район гордится своими тружениками, героями, пример с которых надо брать и поныне. Торжество состоялось в Араванском районе в рамках празднования 90-летия героя соцтруда Санталатха Юсуповой. Первая женщина-механизатор, которая села за руль комбайна, с одного гектара она успевала собирать до 50 центнеров хлопка. При Советском Союзе они знали даже в Москве. «Мы вместе собирали хлопок в полях. Когда появился первый комбайн, люди не хотели на нем работать, потому что думали, что техника навредит коробочкам. Работать на комбайне было непросто, но мы справились». С рассвета до поздней ночи работали в поле, когда уставали, дремали полчаса в поле и дальше работать. Сейчас такого нет». «Она была первой женщиной-механизатором. После нее появились бригады женщин. Инициативу подхватили по всей республике. Ее слава, ее слава при Советском Союзе гремела по всем 15 республикам». «За честный труд санта Юсупова получила звание Героя социалистического труда. Она была настоящим примером для подражания. Лет за ней ворования выросли 8 героев соцтруда». «Я был молодым, работал ворованием в налоговой службе. Эта женщина по всем показателям была примером. Работать с ней было легко, она вдохновляла своим трудом. Один из наших односельчан после нее стал дважды героем социалистического труда. Это Аля Вот почему Араван считается родиной героев, родиной тружеников. Мы должны донести это до нынешнего поколения. Всю свою жизнь Санталатхан Юсупова посвятила работе в поле. Работала хлопкоровом до самой старости. При Советском Союзе из-за таких тружеников Араванский район был на третьем месте по стране по сбору хлопка. За честный труд санта Латхан Юсупова была также избрана депутатом Верховного Совета СССР. Майра Мурзокулова, Биг Джан, Распайулу, ЛТР, Орская область. Более 8 тысяч книг на кыргызском, китайском и русском языках. Свыше 80 тысяч цифровых ресурсов. Все это собрано в открывшейся накануне китайской библиотеки на базе Бишкекского гуманитарного университета. Брендовый проект информационного бюро Государственного совета Китая содействует культурному обмену между Китаем и зарубежными странами. Всего в мире существует 19 подобных павильонов китайской культуры. Они располагаются в крупных университетах мира. Создание китайского павильона в Кыргызстане поможет развитию двусторонних отношений в различных сферах на фоне реализуемой инициативы «Один пояс, один путь». В дополнение к этому между пресс-канцелярией Госсовета КНР и БГУ подписан меморандум о взаимопонимании, что создаст дополнительные условия для дальнейшего партнерства. Это очень полезный, это очень нужный проект, который дает возможность глубже и лучше узнать Китай. Мы подписали договор о сотрудничестве между пресс-конференцией канцелярии Китайской Народной Республики и Бишкекским монетарным университетом. Цель подписания ⁇ это постоянная, э, перманентная поддержка работы от китайского павильона. В Адбашинском районе выпал снег. В интернете появилось видео, снятое жителем района. Он отмечает, что зима вернулась на Джайло 10 июня. Напомним, до 12 июня в Кыргызстане сохранится неустойчивая погода. По данным МЧС, в отдельных районах Ошской, Джалабадская, Баткенской и Ссыкульской областей интенсивные осадки. В предгорных и горных районах возможны град и снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду. Небольшое колебание температуры воздуха. Такая неустойчивая погода осложнит сельскохозяйственные работы, выпас скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. В связи с ожидаемыми локальными ливнями в предгорных и горных районах республики возможны селевые явления. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.